Привет, девчонки! Это видео специально для проекта Валим из офиса и посвящено оно тому, как красиво оформить описание своего профиля в инстаграме. Вы, наверное, видели разные способы оформления профиля. Где-то текст идет слева, где-то текст идет посередине, где-то текст выделен разными символами. И в любом случае, если вы как-то уделите внимание оформлению своего профиля и сделаете это интересно, то человек, зашедший, на ваш профиль, скорее всего, подпишется, просто потому что видно, что вы этому профилю уделили внимание, вы постарались сделать его привлекательным. А сегодня мы поговорим именно о том, как разместить свое описание посередине. Итак, для этого нужно открыть Инстаграм на компьютере, и одновременно он должен быть у вас открыт на смартфоне, чтобы проверять, что у нас получается как у нас получается отредактировать профиль на компьютере. Итак, зашли в свой Инстаграм, я буду показывать на примере Инстаграма Юлии Рыж. Дальше нам нужно найти в поиске, в интернете, так называемые символы пространства. Забивайте в поиск и проходите по ссылке, которая выйдет. Да, там В нескольких местах можно их найти, эти символы пространства. Вот, например, я зашла по ссылке и копирую прозрачные символы или символы пространства. Скопировала, иду в свой профиль и нажимаю на кнопочку «Редактировать профиль». Соответственно, чтобы строчки у меня были посередине, нужно в конце и в начале каждой строчки поставить эти самые символы пространства, чтобы строчки немножко сдвинулись, чтобы текст немножко сдвинулся. Вставляю перед каждой строчкой. То есть здесь все идет сплошным текстом, но я помню, что в, если смотреть на мой инстаграм со смартфона, то там это разделено на строчки. Вот примерно я эти символы поставила. Дальше я... Нажимаю кнопочку «Отправить» и смотрю, как это видно со смартфона. И после этого начинаю поправлять. Если вы хотите разместить свое описание посередине, то строчки, конечно, должны быть короче, потому что часть строки у вас занимают эти самые символы пространства. Поэтому вам придется разработать себе более яркие, более броские формулировки для описания, чтобы они были короткими, но привлекали людей. А за счет того, что это описание будет у вас посередине, то это тоже будет дополнительным фактором привлечения подписчиков. Итак, я посидела, поредактировала, и у меня получилось на смартфоне вот такого вида описания.